Мы, граждане Калининградской области, призванные в рамках частичной мобилизации в октябре месяце 2022 года. Мы принадлежали войскам территориальной, территориальных войск территориальной обороны. Находились в Калининградской области. Выполняли задачи по охране обороны обороне особо важных объектов. 5 числа мы погрузились на борт и прибыли в Ростов выполнять поставленные нами задачи. После этого не один раз меняли место дислокации. В итоге... Оказались в Донецке. Наш батальон передали полностью распоряжение Донецкой Народной Республики и его переименовали из территориальных территориальной обороны в пехоту, то есть штурмовики. Выполнять штурмовые задачи и развивать на штурмовые группы. Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму. В нашем батальоне уже имеются потери. Командование наше находится далеко от нас. Связь практически отсутствует, командование к нам не приезжает. Мы обращаемся к губернатору Калининградской области принять какие-то действия конструктивные, ввиду того, что нас в прямом смысле слова ведут на убой. Вчера должны были отправиться на штурм. Штурм был необоснованный, просто как на пушечное мясо. Штурм района, который уже не мог взять несколько месяцев. Мы все коллективно отказались. Просим вас оказать содействие и помощь разобраться в данном вопросе. Так как в следующие разы мы уже не сможем отстоять себя и просто будем приходить, как приходили по 2-3-5 человек, забирать на штурм. Военные билеты у нас не оформлены, даты не стоят, командировок не стоит, документов никаких нету, ни приказов, ни распоряжений, мы ничего не видели. Нам просто э, заявили, что мы теперь переданы полностью Донецкой Народной Республике.